идти очень большой акцент на знак «Водолеть», на пятый сектор вашего гороскопа. Поэтому я назвала этот месяц для вашего знака как поиск увлечения. Действительно, многие весы могут испытывать сильную необходимость иметь дело для души, иметь занятие для души. Это может быть начало деятельности в творческом направлении. Это может быть новое хобби, новое занятие, которое будет неотъемлемой частью вашей жизни. В целом пятый сектор — это сектор, который связан с получением наслаждения от того, чем мы занимаемся. Это сектор, который отвечает за Любовь и за детей. Поэтому вот эти темы так или иначе могут проявляться в вашей жизни. Возможно, вы задумаетесь о том, что хотите иметь ребенка. Возможно, вы будете поисках своей любви. И это может проигрываться как в личной жизни, так и в занятиях, которым вы будете уделять свое внимание. Учтите, что с 1 по 21 число Меркурий будет ретроградным в знаке водолей в вашем Пятом доме. Это может дать возврат прошлых идей, Возможно, вы чем-то раньше очень сильно увлекались. Либо у вас были планы, но вы никак не могли реализовать этот план. Особенно это касается темы писательства, поездок, контактов, с кем-то. Если вы все время это откладывали, то скорее всего в феврале месяце вы наконец-то найдете на это время. Может быть, очень ярко проявлен возврат людей из прошлого, тех людей, которые были вам очень близки, очень дороги. Возможно, это кто-то из тех, с кем у вас были отношения в прошлом, возможно, это очень близкие люди, не факт, что родственники — это могут быть и друзья по знаку Водолей. В любом случае, тема общения и возобновления общения, она так или иначе будет для вас актуальной. Учтите также, что 17 числа будет очень важный аспект — это квадратура между Сатурном и Ураном. И этот квадрат будет влиять на протяжении всего года, 21-го. Поэтому вы можете в феврале месяце сфокусировать свое внимание на том, какие события по данному аспекту происходят, понимая, что эти события так или иначе будут для вас актуальны на протяжении всего года. И в целом этот аспект обычно проявляется как то, что выбивается почва из-под ног. Не всегда это в плохом смысле. Это может проявиться элементарно тем, что ваши убеждения, принципы будут разрушаться, и на их месте будет появляться новое видение, будет появляться новый какой-то принцип, и вы будете, скажем, выстраивать новую систему ценностей на протяжении этого месяца. К тому же... Данный аспект затрагивает ваш пятый и восьмой дом. И это может говорить о финансовых тратах, о расходах, о вложении денег в ваши хобби. Либо, если вы, к примеру, примете решение планировать рождение ребенка в этом году, то это может быть вложение финансов в подготовку, например, в диагностику вашего организма. С 1 по 25 число Венера будет находиться в вашем пятом секторе. И так как Венера является управителем вашего знака, то и фокус внимания ваш будет тоже находиться на теме пятого сектора. Это у нас дети, хобби, творчество, любовь, получение удовольствия от жизни. Поэтому в целом... В феврале месяце работа и какие-то рутинные дела для вас не будут на первом месте. На первом месте будет приятное общение, приятное времяпровождение, интересные занятия, которое вас увлекает и так как у вас пятый дом в знаке Водолей, то вы можете даже выбрать такое хобби, которое позволяет вам находить контакт с другими людьми. Это может быть, например, ведение блога личного, написание каких-то статей. То есть так или иначе, вот тема контакта с людьми, она будет присутствовать. 1-2 числа Солнце будет делать квадратуру к Марсу. И будет затронут Ваш пятый, восьмой сектор. В начале месяца могут быть какие-то эмоциональные потрясения, либо это будет острое желание иметь свое дело, свою отдушину, реализовать себя в творческом направлении. Также это могут быть расходы на детей, опять-таки на Ваши хобби, то есть в начале месяца вы можете принять какое-то решение, которое повлечет за собой расходы. 4, 5, 6 числа будут для вас дни максимальной концентрации, так как ваш Управитель Венера соединится с Сатурном. Это может проиграться тем, что вы примете какое-то очень важное и ответственное решение. Это может касаться тем, которые требуют от вас большой силы воли, и вы наконец-то вот решитесь, либо составите план действий. В целом это период, когда эмоции находятся где-то в стороне, присутствует здравый смысл, присутствует расчетливость, прагматизм. Поэтому вы можете смело планировать подобные задачи, на этот период, так как вы будете максимально рациональны и объективны. 7 числа будет квадратура Венеры и Урана, и это может внести определенный хаос в ваши дела. Все может идти не по плану, поэтому все, что имеет отношение к финансам, личным делам, лучше не планировать на этот день. 8 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем пятом доме. Это соединение на самом деле значимо очень сильно. Дело в том, что оно поможет вам осознать главную тему февраля. В этот день вы можете с кем-то увидеться, встретиться, поговорить. Вы можете узнать какую-то информацию, которая поможет вам принять важные решения или осознать какой-то процесс, который происходит в вашей жизни, в любом случае будьте внимательнее в этот период. Это может быть, кстати, даже и очень эмоциональный разговор, разговор, который вас затронет до глубины Души, так как все таки это соединение происходит в очень эмоциональном пятом секторе. 9 числа Сатурн будет делать секстиль к Хируану и будут затронуты пятый, седьмой сектор вашего гороскопа. И этот аспект распространяется на весь февраль. Он может дать вам возможность с кем-то помириться, найти общий язык, найти точки соприкосновения и после этого установить такой длительный контакт с этим человеком. То есть вблизи этой даты может произойти какое-то решающее событие, которое определит то, как будут складываться отношения в дальнейшем с этим человеком. 10 числа Меркурий будет делать квадратуру к Марсу. Этот день достаточно сложный для переговоров, сложный в плане общения. И также вам стоит не перенапрягать организм, если речь идет о тренировках, и старайтесь быть повнимательнее на дороге. С 11 по 14 число период для вас связанный с максимальным успехом, с какими-то новыми начинаниями, новыми возможностями. И начнется все с новолуния 11 числа в вашем пятом доме, и затем будет прекрасное соединение Юпитера, Венеры и ретроградного Меркурия. За счет ретроградности Меркурия может быть так, что в этот период вы сможете извлечь пользу из ситуации, которая произошла ранее. Либо использовать то предложение, которое вам уже делали очень давно. Также вы можете заметить такой эффект, что если возникает новая ситуация, то вам необходимо немного подождать пока это сможет проиграться. То есть вы, например, можете договориться о встрече, но сама эта встреча сможет состояться только в марте. Вы можете договориться о совместной поездке, но произойти она сможет только в апреле. То есть вот такой эффект может быть из-за ретроградности Меркурия. Но в целом это не отменяет того, что этот период действительно очень и очень положительный. К тому же как раз в это время Марс будет делать секстиль к Нептуну и... Это даст возможность ощу ощутить вдохновение в вашей работе, даже в каких-то рутинных делах. То есть что-то может поднять вам настроение, и в связи с этим даже какая-то обычная работа будет вызывать положительные эмоции. 18 числа Солнце переходит в знак Рыбы в ваш шестой сектор на месяц. И оно даст возможность вам разобраться в важных вопросах, которые имеют отношение к вашей работе, к рутинным делам. В этот период может проясниться какая-то ситуация на рабочем месте. Если были какие-то вопросы в подвешенном состоянии, например, когда у вас будет отпуск, когда у вас будут выходные, как вам работать или дистанционно, или приходить в офис, то… После перехода Солнца в знак Рыбы вы сможете планировать более-менее свое время и свою работу. 18-19 числа ваш Управитель Венера будет в квадратуре с Марсом. И это может создать необходимость очень резво, быстро решать какой-то вопрос. Это дни, которые будут требовать от вас инициативы, активности, воли. Может быть, даже сложновато, так как период достаточно конфликтный, особенно с противоположным полом, может быть сложно договориться. Но в целом, в плане работы, если вы будете э, силы тратить на что-то, то результат тоже будет хорошим. С 20 по 25 число Марс будет в хорошем аспекте к Плутону и будет затронут ваш 4 и 8 сектор. В этот период вы можете работать дома. Вы можете решить какой-то важный вопрос, связанный с вашей квартирой. Например, это может быть покупка, это может быть то, что вы захотите что-то поменять в доме, перенести куда-то какие-то вещи. В любом случае, это хороший период для того, чтобы тратить свою энергию на решение каких-то домашних дел. 27 числа будет полнолуние в Деве в вашем двенадцатом секторе. Полнолуние — это кульминация, завершение какого-то процесса, получение результата, итог. И данное полнолуние говорит о том, что может завершиться такой этап в вашей жизни, связанный с работой в уединении, или может завершиться этап в вашей жизни, связанный с какими-то нерешенными вопросами по здоровью, и вы наконец-то осознаете, что эти проблемы есть, и сможете с ними работать. Также данная полнолуние может высветить вам какие-то нерешенные задачи. Если вы имеете какую-то работу, которую вы не выполнили в срок, то в этот период вам могут напомнить об этой работе. И в целом это полнолуние может принести много задач, решив которые вы сможете выдохнуть. В целом загруженность пятого сектора на протяжении месяца может принести вам некое расслабление. И вот под конец месяца из этого полнолуния может возникнуть необходимость доделать те дела, на которые вы не хотели тратить свои силы на протяжении месяца. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Также хочу пригласить вас в мою школу астрологии на курсы по натальной карте, а также по прогнозированию. И если вам данная тема интересна, то буду очень рада вас видеть. Для подробной информации переходите по ссылочке под этим видео. Если есть вопросы, задавайте, отвечу каждому лично. Будем с вами на связи. Пока-пока!